Дорогие друзья, с вами сервис умного автострахования Супер ОСАГО Сегодня мы расскажем как быстро, не используя личный кабинет страховой компании рассчитать стоимость полиса ОСАГО, данное видео будет в первую очередь полезно для страхового агента, но и всем остальным тоже пригодится. У страхового агента часто возникает ситуация, когда к нему обращается клиент и просит посчитать стоимость ОСАГО, если этот клиент относится к так называемому НЕ-сегменту и страховые компании добровольно полис ему оформлять не будут. А к не на сегодня страховые относят до 80% всех клиентов ОСАГО, в таком случае сразу понятно, что считать полис надо по верхней базовой ставке и оформлять через Е-гарант. E в наше сложное время у многих людей возникли проблемы с работой и получением дохода. Профессия страховой агент не подвержена никаким санкциям, а все равно надо делать. А если вы умеете делать полисы осаго на любую технику: такси, грузовики, автобусы, молодые и аварийные водители и так далее, то вам не надо искать клиентов, они сами вас найдут. Хотите научиться? Заходите, регистрируйтесь. Ссылка в описании видео. Почти всегда страхователя в первую очередь интересует стоимость полиса ОСАГО, как же быстро посчитать стоимость. Адекватных калькуляторов на сайтах страховых и агрегаторов ОСАГО, которые гарантированно посчитают полис по верхней базовой ставке, нет. Они могут выдать цену по какой-то средней ставке, вы ее объявите клиенту, а когда вы начнете оформлять в Е-Гарант, цена окажется выше. Неприятная ситуация, точно увидеть цену полиса можно только в е на этапе выбора страховой компании, но чтобы туда попасть, надо потратить время и ресурсы. Или можно зайти на специальную страницу нашего сайта, ссылка в описании, скачать калькулятор в файле Excel и посчитать стоимость ОСАГА за одну минуту, и эта цена будет гарантирована поверху базовой ставки и выше быть не может. Эту цену смело говорите клиенту, не ошибетесь. Давайте разберемся из чего состоит цена полиса ОСАГО, далее в этом видео будет пример расчета полиса ОСАГО за одну, две минуты в простом файле Excel, а можно считать и на обычном калькуляторе. Любой расчет начинается с базовой ставки, тариф базовый, вот здесь мы ее можем увидеть в полисе ОСАГО. Коридор базовой ставки устанавливает Центробанк, так как мы считаем полис не сегмент, для последующего оформления в Е-Гарант, то берем максимально возможную базовую ставку для категории транспорта. Базовые ставки для всех категорий мы видим в первой таблице, разобраться в них несложно. Следующий, это коэффициент территории. Мы подготовили очень удобную таблицу, в которой вы сможете быстро найти свой регион по цифре региона на госномере автомобиля, все регионы идут по порядку, вы сами видите на экране. Данный коэффициент мы выбираем исходя из адреса прописки в паспорте собственника автомобиля, не страхователя, а именно собственника. Коэффициентов в регионе может быть от одного, до нескольких. Если коэффициент в регионе всего один, то выбираем его, если коэффициентов несколько, смотрим населенный пункт прописки собственника и если конкретно он есть в списке коэффициентов, то выбираем его, если нет, то выбираем пункт прочие города и населенные пункты. Следующий коэффициент это КБМ, бонус малус, скидка водителя за безаварийное вождение. На него также есть таблица, но в ней нет смысла разбираться, проще и быстрее проверить КБМ водителей в системе РСА кнопку проверки вы найдете под таблицей. Также если необходимо, КБМ можно восстановить кнопку для восстановления вы также найдете под данной таблицей. Если водителей будет вписано в поле ОСАГО несколько, то берем для расчета наибольший КБМ. Далее идет коэффициент возраст стаж водителей. В данной таблице разобраться совсем нетрудно. В первом столбце выбираем возраст нашего водителя, в верхней строке выбираем стаж, просто считаем сколько лет прошло с момента получения первого водительского удостоверения нашего водителя. В той ячейке где возраст и стаж сошлись мы и видим нужный нам параметр. Если водителей будет вписано в полис ОСАГО несколько, то берем для расчета наибольший коэффициент. Коэффициент ограничения. Здесь все просто, если у вас будут вписанные в полис ОСАГО водители, то это всегда единица, если страховка неограниченная, то выбираем значение во второй строке, оно для физических и юридических лиц различается. Следующий это коэффициент сезонности, проще говоря период использования транспортного средства. Здесь просто выбираем срок на который мы хотим сделать полис ОСАГО, и видим нужную нам цифру. Если срок год, то коэффициент всегда равен единице. Далее таблица, которая по сути то же самое, но для иностранцев, если наш водитель гражданин России, то всегда этот коэффициент единица. Последний параметр, это коэффициент мощности автомобиля, смотрим в свидетельстве о регистрации или паспорте транспортного средства мощность двигателя в лошадиных силах, выбираем соответствующую строку и ставим ее в расчет ОСАГО. Если у вас, например, электронный паспорт транспортного средства, а там указана мощность двигателя только в киловатт-часах, то переводим их в лошадиные силы. Соотношение вы видите на экране, также в файле калькуляторе, который вы можете скачать, есть автоматический пересчет. Давайте перейдем непосредственно к расчету стоимости Осага. У нас есть грузовой автомобиль Манс с максимальной массой более 16 тонн. Максимальная базовая ставка уже есть в нашем калькуляторе. Ищем коэффициент территории. В нашем случае собственник прописан в Ленинградской области, находим значение в нашей таблице и вставляем в наш калькулятор. Следующий это КБМ, мы просто переходим по кнопке и проверяем КБМ нашего водителя. Видим, что КБМ равен единице, для водителя с таким стажем это очень странно и есть повод восстановить КБМ, в нашем случае мы все проверили, КБМ верный, данный водитель ранее всегда ездил по неограниченной страховке ОСАГО и поэтому у него осталась единица. Вносим в наш калькулятор ОСАГО значение. Далее коэффициент возраст стаж, стаж нашего водителя более 14 лет, возраст старше 59 лет. Находим значение и вносим его в наш калькулятор. переходим к коэффициенту ограничения, тут все просто, у нас ограниченный полис по водителям, берем единицу и вставляем в калькулятор. Коэффициент сезонности, у нас полис на год, соответственно единица, вставляем ее в наш калькулятор ОСАГО. Коэффициент приезжих, наш водитель гражданин России, поэтому единица, вставляем ее в соответствующее поле. последний коэффициент мощности, в нашем случае мощность двигателя 241 лошадиная сила, находим строку, берем значение и вставляем в наш калькулятор ОСАГО. И вот наконец мы видим полную стоимость полиса ОСАГО. Стоимость полиса ОСАГО можно посчитать и на обычном калькуляторе. Мы предварительно выписали значение базовой ставки и коэффициентов на лист бумаги, потом все по порядку перемножили и сумма готова. Это расчет на обычный легковой автомобиль. Друзья, теперь вы умеете посчитать стоимость полиса ОСАГО на любую технику за две минуты, переходите на наш сайт, качайте файл калькулятора, пользуйтесь. Будут вопросы, задавайте их в комментариях. Все ссылки вы найдете в описании видео. Три вещи никогда не возвращаются обратно, время, слово, и возможность. Поэтому, не теряйте времени, выбирайте слова, и не упускайте возможность.